Это очередное видео без лица, и всем здорово, ребят, с вами я, на связи, я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Arkham Origins. Бэтмен, Архем начало. Я тут немножко прохождение посмотрел, и... Куда надо, на самом-то деле, чё надо даже делать, так? Так, щас. Слэш дэмэдж... Это не то видео, где я без одежды прошу бэт на Arkham Origins. Это реально новое видео, другое видео. Да, тут тут не получишься видео, короче. Так, чё? Nvidia из Metal Player. Мы это знаем, это видели уже, это видели уже, это Бэтмен Архам Сити, Архэм Найт и Архэм. Короче, во всех Ар Бэтмен Архэм так согружаются. Бэтмен Архэм Мордженс, Бэтмен Архэм Сити, Бэтмен Архэм Асалм, Бэтмен Архэм Найт, наверное, тоже. Готэмский мозг пионер, 19% так. Не на что смотреть тут, ребят. Хотите светлячка на вас найти найдите бомбу светлячка, безрите бомбу северных пород. Так. Ну да, Бэтс испарился Может, блин, Мак нахер Нахер За вас, ну, может. Эй! Ну какой он ну, монстр well, Что ж, like пора прощаться Сейчас тут так. Обезреть бомбу северный опор. Так. Там еще двое идут сюда идут. Да, я что-то как-то в тот раз. Так. А, да, да строка. это ударный детонатор э -э -э. ну ладно это долго оглушение ударного воздействия ладно этого его броню 30 прокачали прокачали тогда же можно будет это качать тут мы ребят тут смотрите вот полностью вот эту вот начальную ветку всю прокачали сейчас можно будет вот вот эти вот улучшить да, блин, да вот эти вот улучшения может быть вот это качать комбу, это, это, это и это и это. Короче, все может быть тут прокачать, только следующее улучшение только так, пробел. обыкновенный батаранг, нельзя что-нибудь Ай Ай Ай, ты ж гадёныши, блин Вот, ну гад. Он вон там он, Да он был тут Вот, вы ж постуды. Гадины, гадены, гаденышки, гады. А что? Э -э ну что, -то. пора прощаться, Загруз последний КТ. Так, где четвертая бомба? Вот реально вот так. мне кажется, что она должна быть подлично куда-то вот сюда вот. Коман комнате управления так, она должна быть где-то вот сюда отлично, примерно нет, это так на x так вот реально не знаю куда дальше ребят идти бежать так сюда нет а на x так нет реально дальше чего надо делать Барбара понимает нормально, что надо сделать. а не Джим. Расскажите, сэр. А, надо было просто подождать! Блин, кальций приведет пожарную дверь. Ладно, вот так. Так. Вот пионера пионеров север. На севере. Так. Ой. Ч ⁇ это тут? Ч ⁇ это тут случилось? мы мэйдай, я паду повторяю. Кто помогите? Бо борт один. Выших нет. Все уже заплатит. И будут словно и кого-то Крэйн, что ли? Блин, так где то а? Это последнее слово Бэтмен Это конец Я тебя, может быть, так А вот про тебя я забыл, друг, извини, сори. Ставьте его мне, ребята У меня Тут у компа это отсоединился Опять же он только болтает, блин, ничего на самом деле не говорит хорошего. Светлячок, только болтать и можешь, и вс. Виво, ребята. Светлячок, ты чё? Как ты хочешь умереть мгновенно, или растаять, выспать все вспышки взрыва, или, может, хочешь долго гореть? Джокер с решеткой, Наград больше нет. Давать по-хорошему. Или я тебя заставлю? Выбирай. Не злись, Бэтс. Я всего лишь хочу... Стать для тебя... Злодеем номер один. А -а -а -а -а -а. Ой! Ч-то упало! Ой! Вряд ли случится. Спустя на, на, на кулаках бит. Покричи для меня! А, не, на пять! Фу! Зажимаю, муж, муж, муж, муж, нажимаю, ребятки. А. Ты назовешь зовешь поджогом, а я искусством. Ты не одного парня на нашей задце который... Говорил, что искусство это взрыв. Он реально из-за отцуки был вроде. Отцепись! Ай! да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Спасибо, Горни, что обезредил бомбы. Беги! Фаербол! Так, тут есть это место, может сюда на. Вот. Телепортнуться и. Почему я так ты только что вспотел? Я тебе, как я тебя подпалю? Иди ко мне, Бэтмен. Он плавится! Он плавится! Плавься! Он плавится! А, не, ну, помню, что левый поробел. Падай, падай, падай, падай! Жарко! Они а не тебя, Сечек, жарко. Мне жалко... Не Ситличка, мне жалко Бетмена, Хотя его... О, да! Ну ж, детка! жижи плавится еще бревнышко в гостер выгорай Да у меня выгорание уже из-за твоих фраз случилось лети к свету Ура. Пять. Не заметил я, извините, снизу там выдковычком. Горит, горит. Есть тебя... Нет, больше никто меня не остановит. Контакт с огнем нанесен урон. Уклоняйтесь, чтобы избегать ожогов. Я не могу уклоняться. У меня одна рука работает, другая отдыхает. Это... Я полюбуюсь так. Один из первых, короче, злодеев Бэтмена, то есть Бэтмена, как Бэтмена, это светлячок, скорее всего. Тащи сюда, я тебе, тебя может отстану, светлячок, ага. нравится какой живой мне тут извините ребята мне тут это отошла немножко на F. на надо так надо на на него смотрите и нажать на F. что ты делаешь ты, ты все не сдаешься ты пожалеешь Ты столько дерёшься Дальше супер сцена просто Найди себе хобби. У него получилось. У Бетсов больно надо. Думаю, если бы не отдал пока снайперам, ты. То... обломки моста были бы сейчас на дне реки. Соберите его. Хм. слушаю не люблю приказ от преступников. А я от полицейских. Я должен добраться до последней бомбы. Да. А я сообщу тебе хоть код доступ. Ну, по-моему, мы вдвоем неплохо справились. Все же неплохо справились мы вдвоем. Так, да, горни. Кстати, реально, справились неплохо. Прикольно. Круто мимо. Альфред. Альфред. Я в доме, Брюс. В доме, Брюс. Бейн, Позвольте домой. Попрощайся. Когда печаль перерастет злость, ты будешь готов поединк со мной. Ему хватит сильно последние слова есть, поторопишься. Альфред. где ⁇ ррки кошки альфред блин. альфред альфред альфред альфред да тин с рейн пропала тут ты поврежден надо чтобы не тебя что сразу нужно вернуть тин с рейн так светлячок достаточно такой Харви харибу альфред альфред Новое задание. Найдите Альфреда. Так. Альфред! Ты где? Ты где, Альфред? Альфред! Так, ну вот. Невидимый хищник. У нас одно новое одно очко улучшения. Так, можем деструктор создания помех тут качать. М -м не, на эскип назад. Я на, я на ближний бой лучше понадеюсь, реально сам пон... на себя понадеюсь да сань плашай так как говорится шоку перчатка может батареи на 50 процентов ага и вот тут вот будет повышение отбите а, шокера тут и вот будет эм, это не шоку перчатка альфред ты где так на <таспорядок> алфред <таспорядок> альфред дьявол <таспорядок> <Бен> пове... <таспорядок> надо восстановить детективное <таспорядок> <этот> <таспорядок> зрение так все не обнаружено. Все не обнаружено так. Сын не обнаружено. Да, э, спешай Мы только введём, чтобы натягивалось сначала, надо вернуть детективное зрение. А, у меня сейчас не детективное зрение, у меня сейчас анализ обстановки идет, блин. Ёшкин кошкин. Нет, стоп. Побел залезть, так. Альфред, я вас... Ты компьютер. Ты меня ждешь очень темная. Альфред? Да девять, черт носят. За что ему платили? Это вот вообще реально, блюз. За что он платит? Я А, не, не. Так, а, стоп стопа. так надо на таб взять. Низ. Ну, да, и в правильном направлении, так. хотел позаниматься вообще-то еще спортом на их я нифига не вижу алфред альфред сервер компьютер надо вас на идет зрения первым делом надо вас найти опт... а потом надо найти альфреда нет первым делом надо черт сюда пойти надо. не знаю, может. так тут что? нифига да нет, сейчас. Открою, пока, ребята, давайте до следующих серий, поэтому увидимся сами. Все эпизода. Пока-пока, давайте. Пока-пока.